Всем привет! Данное видео относится не только к участникам клуба, но и к тренерам. Это первая часть. Давайте же начнем. Первое. Игроки должны быть построены по скорости. Самые быстрые в начале и самые медленные в конце смены. Второе. Элементы должны выполняться четко по команде Go. А перед этим название элемента должны упомянуть два раза, чтобы все точно услышали и были готовы, если ваши тренировки проходят в Дискорде. Пируэт, пируэт, Go. Не старайтесь делать элементы вместе со всеми. В ССО есть э, специальная система опаздывания игроков, чтобы вам никто не мешал видеть трассу на чемпионате. Делайте элемент сразу по команде, так и должно быть, что остальные у вас опоздают. Вольт. Вольт. Го. Третье. Ну, я уже говорила про систему опозданий, чем быстрее алюр, тем больше человек опаздывает. Например, чтобы вы ехали за человеком с правильным расстоянием в глазах других людей, вы должны за ним ехать вот так, если это рис. Но расстояние может быть и чуть меньше, и чуть больше, в зависимости от количества людей на манеже, потому что есть люди, которые любят и такое расстояние, и такое, или просто просят разное, ну... Вы даже не ориентируемся, но главное, вы должны знать то, что вы э, должны все равно касаться этого человека, потому что вы, да. Вы если будете просто по-обычному за ним ехать, вы будете за километр от него. Шаг и манежный голоп почти не различаются. Четвертое. Как так центральные буквы АСЕ указаны не в центре коротких стенок, а на одной вообще стоит стол. Другими словами, манеж кривой. Если вы делаете парную выездку, то одна из смен по этой причине будет отставать. Поэтому вы не должны заезжать на эту длинную стенку, ее нужно проставить невидимой и проезжать вот так. Пятое. Не идите впритык к стенам, иначе вы просто будете в них врезаться. понравилось это видео или было полезно, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал, ждите вторую часть. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!